Добрый день. В данной флеш-анимации представлены различные случаи плавания тел. На тело, целиком погруженное в жидкость, действуют следующие силы. Со стороны окружающей среды жидкости действует сила Архимеда, она изображена красным цветом. Со стороны земли действует сила тяжести, изображенная оранжевым цветом. На данном слайде сила Архимеда равна по модулю силы тяжести. В этом случае тело плавает в жидкости. При этом плотность тела и плотность жидкости одинаковые. Если сила тяжести, действующая на тело, больше силы Архимеда, то тело тонет. Это наблюдается в случае, если плотность тела будет больше плотности жидкости. Если же сила тяжести меньше силы Архимеда, то тело всплывает, и плотность тела будет меньше плотности жидкости. Обратите внимание, что при достижении свободной поверхности жидкости объем погруженной части тела уменьшается, поэтому и уменьшается сила Архимеда. При этом она будет уменьшаться до тех пор, пока ее модуль не станет равным числовому значению силы тяжести. Итак, мы разобрали различные условия плавания тел. Когда тело плавает, тонет и всплывает. Спасибо за внимание.